Всем привет, друзья, с вами как всегда Гриф, и в этом видео я покажу вам, как легко нафармить 200 киллов на тренировке и буквально за 3-4 запуска выполнить четвертое задание мозгового штурма. Для этого нам понадобятся дымовые оглушающие и осколочные гранаты, подствольный гранатомет и желательно медик, который будет вам помогать. В принципе делать это можно и без медика, но тогда возможно вы потратите знаки. Скажу вам, делать это очень интересно, сами посмотрите, какие комбо убийства здесь получаются. Прикол в чем? Вы пробегаете до одной из точек, как правило, забираетесь на ящики какие-либо преграды и просто дымите себя и ждете. Боты охотно подбегают и собираются в кучу, и тут и не упускайте момент, когда соберется 7, 8, 9, а то и больше ботов. Все эти точки, которые помогали мне собирать ботов в кучу, в этом видео будут. Поэтому, если что-то непонятно, просто перематывайте назад. За одну тренировку у меня получалось взрывать 50-60 ботов, и уже после четвертого запуска это задание мозгового штурма было выполнено. Кстати, если кто не знает, засчитываться могут убийства минами, а также можно выполнять это задание на спецоперацию. К примеру, ликвидации просто запуститься и, пройдя до лифта, взрывать всех, кто будет выходить из порталов, но делать это лучше с кем-то, потому что запустившись в одного, ботов будет мало. Не знаю как вам, но мне нравится выполнять эти задания, а больше всего мне интересно, что же будет в конце всей этой операции мозговой штурм. По возможности я буду запиливать ролики по прохождению самых интересных заданий, ну и сами понимаете зачем записывать как пройти третье задание с красной точкой в лабиринте. А вот из четвертого задания я попытался сделать интересное видео. И кстати, когда я еще не занимался ютубом, используя все эти позиции на тренировке, я быстро доделал достижение 10 тысяч убийств гранатой, благо оставалось мне всего лишь 1000, так что если вы хотите пофармить взрывы, то добро пожаловать на тренировку. А что касается конкретно этой точки, здесь после активации можно либо отойти назад и подняться по лестнице, взрывая ботов, которые будут собираться в кучу рядом с ней. либо оставить их и подождать, когда они подойдут на эту точку, и взорвать их вместе с теми, которые появятся уже здесь. И если вам правда понравилось это видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал, чтобы не пропускать новые ролики.